Аэропорта вылета Четвертый день метет метель над дурингуем рейс на Москву до трех часов, и все под такое, В порту полным-полно людей, Какие шутки, Полгода ночь, полгода день, такие сутки. У нас с тобой все наши встречи и прощания. Давно отмечены печатью ожидания. И как ты правильно когда-то мне сказала, вся наша жизнь проходит в аэропортах. А нам бы тут поговорить, где снег и ветер, чтоб хоть денек нам не мешал никто на свете, чтоб в ступе воду не толочь, считать минутки, полгода день, полгода ночь. В городах таких далеких и не схожих Две разных девочки твердят одно и то же Мол, и заметьте условия Уренгоя Рейс на Москву до трех часов и все такое А мне плевать на ту метель с высокой крышей. Вон ветер стих, сейчас пойдем, но снова слышу Рейс переносится, привет, уже на сутки в Полгода ночь. Метет метель Четвертый день метет метель на дулинговоем.